Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, у нас закончился турнир Лига мастеров 3 звезды, друзья мои Так, и мы получаем, так, сюрикены, голубь пит, золотые осколки и 75 платиновых, плюс здесь награда Ну что, друзья мои, я, конечно же... К самому, к самому началу отката не успел Потому только проснулся, ребят, на моих часах 4 часа 50 минут То есть на 50 минут я кемарнул, Поэтому у нас будет сейчас но ну, буст с задержкой, так скажем Ну что, пойдем, наверное, сразу же в бой Уже потом будем делать ежедневки всякие и тому подобное Так, давай-ка посмотрим, 11-11, о, есть, было, было, было, было, давай-давай-давай, вот Ну что же, раз, два, три, поехали Самое начало, поэтому все будет, конечно же, изи, да вообще первый день у нас проходит всегда на изи На тон И первый начальный только лишь, как говорится, бой и так далее, и так далее У нас тоже пойдут легенькие Потому что противник будет слабенький Мы будем крепенькие И, соответственно, у противников никаких шансов не будет Так, попробуем Да, 11-12 находим Тут, я смотрю, опять Макмен, Опять же стоит Пит С ними рядом Хан Чингисхан Поэтому ничего абсолютно страшного нету. Массовые атаки, конечно же Одного за другим мы укладываем баеньки Ну и пойдем, конечно же, дальше Так, воин 3 звезды Позиция у нас 89 12-13 Так, уже, ребят, 4 персонажа 3 поединок, а у нас уже 4 перса. Погнали Так, Лео, Донни, Рафаэль И Рокстеди здесь у нас Ну-ка, давай так сделаем да ладно, Рафик, ты выжил? Каким таким чудом ты умудрился выжить, а? Вроде не отличался как бы своей крепостью духа Ну а мы уже в элите и позиция у нас 89 То есть ровно 100 ступенек мы пролетели Сейчас попробуем найти 13 Вот, 12-14 надо было, ребят, брать 12-14, ищем Ну что ты? Блин, ребята, проп... вот, 12-14. Кто ищет, тут всегда найдет. Твой что нос зачесался. Сейчас чихну, наверное. М -м -м -м. Ах. Ах, щикотно. Да и то, ребят, проснулся, потому что будильник заработал. Раньше никак не мог. Такая духота в квартире, ё-моё. Трэш. Ну вот, здесь тоже у нас все хорошо получилось водичка то хоть есть у меня? Нету Стакан абсолютно пустой В плане Это что за фокусы? Зашибись Зашибись, друзья мои Ладно а, Вряд ли мне дадут, конечно, сейчас 13-15 Да, ребята, а знаете почему? Потому что мы не пришли. На следующий ранг мы не перепрыгнули Поэтому фигушки мне, как говорится, здесь Не хватило совсем маленечко Печалька ну как Кирби Поехали На Получи Выкуси Лечиться побежал, да? Побежал лечиться Жж, бумс. Молодец, Кирби такой страшный, так он выглядит мерзко Как мелкий какой-то гоблин или кто, я не знаю Не, не мелкий гоблин, а мелкая горгулька Так, ну что, элита у нас, две звездочки А вот 13-15, столько стоилось перейти И все, друзья мои Ну и как ты понимаешь, у нас фул команды Получается 5 персонажей Отсюда начинается уже отсчет На тебе Такс, у нас тут массовых атак, к сожалению, нету, поэтому придется вот так вот расправляться, пока сими. Так, Хан делает на нас дебаф, понижает нам защиту. Да, ну хорош, ну что это за дела такие? Вот что ты снимаешь? Там никаких у тебя нету дебафов, он что-то там снимает себе. Странный, конечно, он. Так, морозилочка ушатала. И Рокс не добивает Пита Поэтому побежали дальше Так, элита 3 звезды 66 ранг 13-16, отлично Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Блин, опять, друзья мои, не успею я эту серию выложить сегодня Именно в понедельник, поэтому придется мне и до этого серии, которая была у меня выпускать, получается, во вторник. Ну и, соответственно, буст тоже будет выходить, наверное. Тут и какой вторник, на о чём я говорю, ну-ка? Какой вторник, -мо. А хотя, да. Да, получается. Получается во вторник. Только что просто посмотрел по часам, да, во вторник. Ну, ничего страшного, ребят, главное, что они выйдут. Так, ну что, а мы уже в самураях. 13-16, ну давай возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. 56 уровень, а у нашего противника какой, кстати, уровень? Я что-то не обратил внимания. Пока 34. четвертый И он даже не собирается к нам приближаться, да? Ну-ка, бомбочка Если лицо один Все Без особых проблем И каких-то там затрат, трудов Мы продвигаемся дальше Смотрим Угу Четырнадцать семнадцать Раз, два, три, четыре, пять Погнали Сделаем, наверное, волну огненную Так, дальше Ё-моё, ну куда... Прикинь, все залечил Абсолютно все, чтобы отнялись с собой огненной волной Он все залечил От Муха навозная Бесявая Ага, минус троечка. Добьем. Добили. Прекрасно. Очень даже хорошо. Так, ну что же, друзья. Переходим в самурай. Две звезды. 72-я позиция. Так, 14-17 это у нас было. Мне нужно... Что, только 14-18 дают? Ну ладно, хорошо, давай. Но... Судя по тому, как мы продвигаемся и как нам дают э, кубки, скажем разом, э, буст не получится. Вот что я могу тебе точно сказать: что буста сегодня не будет. По моим, наверное, будет сегун две звездочки это на максималку, что мы сегодня сможем добить. Потому что очень как-то плохо пошло у нас все. Давай, как на ячи. Да выжил. Но это ненадолго Ну как-то так Смотрим Ну да Мы даже в самураях не можем сразу пролететь За один бой, нам надо два поединка Чтобы повысить один ранг Вот такие вот петрушки 14 Вот, 14-18 Раз, два, три, четыре 5. Ну попробуем У нас массовых атак а, Есть тут? Нету Только Рафаэль есть Ну давай Рафаэля подключим С его массовой атакой Так, Эйприл Уйди сюда. Ванька, наверное, бомбанем. Давай Ваньку. Прекрасно. Так, Рафаэль, отдачу. Крис Брэдфорд. С своей золотой медалью. На тебе. И добивка. Ну что, тут прекрасно разобрались. Спору нет. Так, ну что, вот и самурай три звезды. Позиция у нас 65-я. 14-18 Ну что же Ну, а может быть Наверное, 15-19 нам здесь не светит, да? Заработать О! Заработал Раз, два, три, четыре, пять Ну что, друзья мои, они только переходят на полтинник А мы уже практически Да не практически, а на 70-х уровнях мы 70 уровней бойцов, то есть, соответственно, ну это будет крах, крах инженера Гарина Начнем с этого удара, плюс выходит Шархан Выходит и, как говорится, всех валит Поэтому продолжаем Да ну хорош, блин, я даже... Да это нужно два поединка, для того, чтобы перейти на новый ранг. Ну, где же это справедливость да, друзья мои? Это я только в Сёгун зайду, получается. Две звезды, это я еще под вопросом, я тебе скажу. И видишь, буст раз на раз, ребят, не приходится. Иногда можно офигенно пройти его, да? Довольно успешно. А иногда можно очень отвратительно. Как, например, сегодня у нас получается. Но ни туда, ни сюда, ни в какие ворота это не входит. Я только сейчас перейду... В гуны. У меня уже бойцов то нет А я только в гуны перешел. И они сразу же Сразу же мне дают 15-19 Ну, понятное дело 71-й а, Ранг купец Сейчас будем тут Бомбить Как бамбучу Давай, наверное, руку вот отсюда уберем. Плюс ракеты от Железноголового. Ну и все. Никаких абсолютно, ребят, проблем. Ну, даже не перешел. Ну, ничего, ничего. Завтра я им устрою карнавальную ночку. Ну что, хламона стоите, да? Стоите в, в ожидании меня? Но ну, сейчас вам Усаги пропишет пару горячих плюшек. Как вам, понравилось? Вот тут и оно. Тут-то и оно. Ну, ребят, Сёгун две звезды. 15-20. 15-20. Раз, два. Три. 4, Я не знаю, если мы дойдем до Сегунов 3 звезды, это будет уже, ребят, хорошо Так, Роквелл минус Да, давай бомбочку бросим, да и все Че тут буду Палец выпендриваться, да? Прекрасно Ну Давай Так, 44 место Блин Ладно, 16-21 Не дают они мне выше, ребят Ну все, а там получится Поединок из двух персонажей Соответственно что-то там супер-пуперского от них ожидать Даже не стоит Давай, бонзай-вертушка Да ладно, ты серьезно? 62-й ранг Противника выжил против сотого Вообще круто Ну да, мы только-только заползем с вами Все, вон три звезды, получается Так, я попробую сейчас Ага, 16.21 есть. Но тут два бойца всего лишь. Три. Даже никого добавлять не буду. Этого должно хватить, чтобы мы перешли. Давай, маузеры. жариваем. Все тут без разговоров. Просто уронили наших о, противников на ези. И, да, ребят, Сегун 3 звезды, 89-я позиция Слабенько, очень слабенько Но ничего другого я не мог, ребята, поделать Так, ну что, пойдем быстренько пробежимся по серии испытаний Возьму Леву Так, так Такой вот командой побежим нету Тогда давай такой размашистый удар Минус к север. Монтес. Человек, они все на Зека прыгают. Ха. Готово. И заключительная волна. Так, Ромагон Леонардо, давайте. Целиться мучаем. Ракеты. И вертушка Ну, в принципе, все Ох, нифига Ты смотри-ка Шредер устоял У него было очень мало здоровья, И он, ребят, все равно устоял Так, дальше идем Прокачивать Так, пиццелицу мы поднимаем Уровень так, семьдесят третий А по скиллам мы прокачиваем Кунэйч, по-моему, да? Так, десять ящиков э, с инструментами Раз Два Три Так, четыре 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Так, ящики сделали. Прокачиваем. Так, по-моему, у нас уже и задание выполнено, да? Да. Все абсолютно задания выполнены. Забираем тут награды. Так, пойдем-ка, пойдем-ка мы испытании. А так, Усаги против Духа Но это для тех, кому нужен Усаги, ребята я быстренько Пробегаю Вот этот вот первый эпизод Для, соответственно, фарма Жетонов Нам осталось там совсем чуть-чуть И мы получим с тобой еще три ДНК На Роквелла Подожди, какой чуть-чуть? Мы же в прошлый раз, по-моему, чуть-чуть набивали. Так что... 710. И это, по-моему, последний раз, да? Когда нам нужно набрать 710 жетонов. И у нас рокл, получается, будет прокачан на фул звезды По-моему, так. Угу. Ну и все. Здесь все прекрасно Так, будьте добры, покажите мне, пожалуйста Сколько... А, нет, ребят, вот, вот, все-таки надо чуть-чуть нам Угу 710 Да ну хорош, всякая древудень лезет Только не то, что мне нужно Ну что, осколки у нас собраты, но мы не останавливаемся, мы дальше идем. Чем быстрее мы наберем, тем быстрее мы накопим на нашего рокула. Я, кстати, не посмотрел, в этих событиях-то там нигде он не разыгрывается рокол. По-моему, нет. Так Сколько у нас там еще? Ага, две попытки последний Раз И два Все, под сухую, мы вычистили Так, друзья мои Ну что, приобретаем И остается еще одна попытка, ребята И все И все С фармом персонажей будет закончено Ну что, друзья мои А я буду тоже заканчивать эту серию Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков.